19 октября в Институте филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого представили русский перевод книги Аяза Гелязова «Ягец Бердага. Давайте помолимся». Знаменитый Венгрии переводчик русских классиков Арпад Галотси впервые в Казани. С будущим татарским писателем венгр подружился в советском лагере, который, как он шутит, стал его погружением в языковую среду. Героем романа Аяза Гелязова «Давайте помолимся», другом Аяза Гелязова, с которым он провел полгода в тюрьме, в лагере, Карлак, венгерский переводчик русской литературы «Арпат Голгоцы». Мероприятие посетили почетные гости. Среди них представители Союза писателей, драматурги, историки, председатель профильного комитета Госсовета Республики Татарстан. Также представители Генерального консульства Венгрии во главе с Ферензом Контром. Нельзя не отметить и двух сыновей народного татарского писателя, Искандер и Рашад Гелязовы. Воссоединить старого друга с родными писателя посчастливилась доценту Высшей школы татаристики и тюркологии имени Тукаемилию хабуддиновой По словам сыновей, Арпад Голодцы стал близким для их семьи с первого взгляда. Ряда. Вечер, хотя и называется, презентацией русского перевода книги «Давай помолимся». Собственно, книги еще нет. По словам директора татарского книжного издательства Ильдара Сагдачина, роман должен выйти в 2017 году. А пока первые две главы напечатали в журнале «Аргамак». Елизавета Евтифеева, Ленардо Влетьяров, «Универньюз».